Папа, ну почему я всегда остаюсь у бабушки? Потому что мы с мамой занятые люди. Мы часто уезжаем по важным делам. Знаете, как мне нелегко приходится у нее. Тут я постоянно попадаю в какие-то ужасные приключения. Так и до старости, глядишь, не дотяну. Поверь, Балди, там, куда я сейчас еду, тоже не весело. Ты просто не знаешь, что происходит здесь, когда вас нет. Я прошу вас, хоть раз в жизни возьмите меня с собой. Мама вообще едет на девишник, с ней нельзя, а со мной тебе будет скучно. Ну так что, вы оставляете внука у меня, чего так долго думаете? Ну пожалуйста, я умоляю тебя, папа, возьми меня с собой, я обещаю, что не буду скучать. Ладно, но если тебе не понравится, то я... Понравится, обязательно понравится. Прости, бабушка, но я в этот раз не останусь у тебя. Ты об этом еще пожалеешь, Балди. Куда мы едем, папа? Ты же знаешь, что я сейчас работаю в школе. Так вот, наш директор позвонил и попросил приехать в заброшенную школу. Тех, кому он особо доверяет. Меня и еще одну учительницу. Мы должны ему помочь с одним важным делом. Понятно, ты не переживай, я вам не помешаю, буду сидеть тише воды ниже травы. Надеюсь, сынок, что так и будет, не хотелось бы расстраивать директора. Папа, тормози, дерево! Поваленное дерево перекрыло дорогу, нужно выйти и убрать его. А вдруг это лесные разбойники специально повалили его? Так и ждут, что мы выйдем из машины и схватит нас. Что за вздор? Откуда тут разбойники? Ну, в кино так часто бывает. Сынок, а мы же не в кино. Идем поможешь. Скорее всего, дерево само упало. Такое бывает после сильного ветра. Смотри, папа, дерево идет. Дерево! Кажется, это не дерево, это монстр! Прячься, Балди! А -а -а! Вот это съездил с папой называется! Балди, куда ты? Прячься в лесу! я и добегался. А ведь папа говорил прятаться в лесу. Как глупо было бежать прямо по дороге. Ведь я был у него как на ладони. Ну что ж уж теперь поделаешь, если мозгов нету. Странно. Почему это чудовище меня еще не растерзало? Кажется, пришли. И похоже, это его логово. Сделано из поваленных деревьев. Ого, какое высокое дерево! Зачем она меня посадила в дубло? Это теперь моя тюрьма или дом? Эй, чудовище! Раз ты меня не съела, значит не желаешь мне зла? В таком случае, ответ мне, зачем ты меня сюда приволокло? Чего ты хочешь от меня? Ничего не понятно. Ты что, не умеешь говорить? <звы> Похоже, не умеет. Или весь этот шум что-то означает, и его можно расшифровать, но я его не понимаю. А как зовут-то тебя? <звы> что? Как? Это какой-то несвязанный набор радиошума. Все равно что с испорченным радио разговаривать. Ну тогда я буду называть тебя Гигантер. Ты ведь огромный, как гигант. Гигантер, чего ты хочешь от меня? Бесполезно общаться с ним. Тупой Гигантер. Ладно. Нужно смотреться и оценить обстановку. Он меня не съел. Я целый и невредим. Это плюс гигантеру. Значит, он не так опасен, как я сначала подумал. Хотя, возможно, он просто еще не голоден и оставил меня на потом. В таком случае мне необходимо поскорее разработать план побега. Ого, как тут высоко. Не вижу никаких веток, чтобы можно было по ним спуститься. По времени пока со спуском. Оценю обстановочку изнутри. Кровать маленького размера, явно не для взрослых. Игрушки. Похоже, что до меня тут уже были дети. А, -а, -а похоже, гигантер проголодался. И теперь моя песенка спета. Прощай, земля. Запомни меня молодым, мускулистым и макуширявым. Я должен был стать богатым и успешным, а стал ужином для гигантера. Ну давай, глотай меня! Глотай меня полностью! Только бы не стал откусывать по кусочку, как шоколадного зайца. Что? Обнимашки? он играет мне колыбельную он хочет чтобы я спал наивно полагать что я сейчас засну меня всего трясет от пережитого чуть в штаны не наделал от страха такой стресс такой стресс странное чудовище другой бы на его месте уже давно съел а этот наверное любит сначала поиграть Может гигантер не собирается меня есть? Может он хочет уложить меня спать в ту кроватку? Тогда нужно притвориться спящим, и он от меня отстанет. <сؤال> <сؤال> <сؤال> как спать хочется? Засыпаю. Полежу какое-то время, чтобы он убедился в том, что я сплю. Кажется, я усыпила его бдительность, и он до утра меня не станет трогать. Если тут есть детские игрушки и кроватка, значит тут по-любому уже были похищены и до меня. А раз их тут сейчас нет, значит он их съел. Логично? Логично? А раз он их съел...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 Гигантер идет, нужно уходить отсюда по-тихому, буду на этот раз прятаться за деревья если что.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 Головый? Он уже тут? Нужно предупредить его об опасности. Фотокарточка валяется. Да это же сиреноголовый с фонариголовым. На обратной стороне написано. На память. Привет, Гигантер! Ты меня не тронешь?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 Когда считайте, приличная денежная премия вам обеспечена. Слышите, как он зовет нас? Не будем же заставлять себя ждать. Ну вот они и вышли. Убегай, сиреноголовый! Ты слишком близко подошел. Стреляйте! Что он делает? Поиграть с нами задумал. Жить надоело, да? Пора действовать. О, нет. Папа с мести не ушли. Что они тут забыли? Будь моя воля, я бы уничтожила это мерзкое чудовище. Не знаю. Ведь, как рассказывал директор, эти монстры никому вреда не делали. Дети от них убегали, когда хотели. Ни один ученик не пострадал в итоге. Именно потому, что они не опасны, директоры директор и собирается привести их в лес нашей школы, чтобы просто запугивать наших учеников. Вы думаете, это этично, пугать такими чудовищами детвору? Я сама с учениками разберусь, своими методами, если нужно. Как по мне, лучше уничтожить Сиреноголового. С его подругой и дело с концом. А вы считаете это человечно? Ведь, возможно, они любят друг друга. Только представьте себе, у них была семья, совсем как у нас, у людей. Их маленький монстрик погиб, им не хватало заботы о малыше. Я думаю, они страдали. По-моему, лучше было бы оставить их в покое. Я услышал тебя, папа. Крысы! Крысы бегут! Крысы? Какие еще крысы? Ученый сказал, что тут водятся крысы размером с собаку. Знаете, у меня хроническая нелюбовь к крысам размером с собаку. Давайте уйдем отсюда. Идемте. Я знаю более безопасное место. Сработало. Ну вот, теперь осталось развязать веревки. Вставай, фонариголовая, ты свободна. Ну же, чего ты не встаешь? У тебя нет сил? Пожалуйста, поторопись, у нас совсем мало времени. Сиреноголовый в опасности, он отвлекает ученых и директора. Ты должна бежать в лес, там вы встретитесь вместе и уйдете отсюда. Ну вот, другое дело, идем за мной. Нужно выйти незаметно, чтобы не попасть на глаза плохим людям. Ну вы и растяпа, он был почти у нас в руках, а вы упустили его. Но вы же видели, какой он вертлявый, сложно в него попасть, я почти весь заряд использовал, вы просто косой. Я не косой, я раскосый, так мама говорила. Вас мама обманывала, вы косой. Может, я попробую? Лучше не стоит, ты уже пробовал. Я коротышкам не доверяю, дайте сюда прибор. Я сам буду стрелять и уж точно не промахнусь. Тут нужно переключать режимы, сам разберусь. Смотрите, как нужно вести охоту. Сначала нужно взять след. И тихо, незаметно подкрасться к чудовищу. Вон сиреноголовый. Ему удалось невредимо уйти от ученых. Гигантер, мы тут. Вот радость-то какая. Теперь вы снова вместе. Спасибо, друг. Вам нужно уходить из этого леса, иначе они вас поймают. Они от вас не отстанут. Директор, осторожно, у него прибор. Убегайте отсюда. Ах ты, маленький предатель, это ты освободил лампу головую. Ну, сейчас я вам. Ага, не нравится? Вы неправильно включили прибор, вы его так убьете? Вы ранили его. Лампа головая, стой! Она бежит на меня! И что делать? Я не знаю, как его переключить! Нет! Он попал в нее! Моя! Вы растратили весь заряд! Он ползет к нам! Уходим в школу! Нужно зарядить аккумулятор! Все было напрасно! Они погубили Фонареголовую. И тебя ранили. Так, что ты не можешь уйти отсюда. Что же теперь делать? Моя. Я понимаю, как тебе больно. Ты потерял свою любимую подругу. Но если они вернутся, то и с тобой покончат. Тебе нужно уходить отсюда. Или уползать как-нибудь. Не жить без моя. Нет, ты будешь жить. Я сейчас вернусь. Попытаюсь выкрасть этот прибор, тогда они не смогут тебя добить. Что же теперь делать? Я ранил его, и он не сможет ходить. Не сможет пугать моих нерадивых учеников. Еще не все потеряно. Его можно вылечить. Как? Таблетками? Мазами? Вы не захотели послушать меня тогда. А я ведь хотел вам рассказать: у этого прибора есть три режима: синий. Усыпление, красный — разрушение, и зеленый — регенерация тканей. Вы зачем-то включили красный, я думал это самый мощный режим, чтобы наверняка его усыпить, а вот и нет. Мы правда и сами как-то оплошали с этим. Когда нас в первый раз пригласили в эту школу, мой коллега тоже по ошибке включил красный режим, ну и не стало их малыша. Вот с тех пор Сиреноголовый стал таскать учеников к себе в логово. Именно поэтому я доверяю только своим рукам. Значит, мы можем спасти Сиреноголового? Да, нужно только зарядить аккумулятор на приборе. Хорошо, пусть заряжается. Нужно найти моих коллег, которые допустили, что мальчишка освободил Лампоголовую. Или, может, они помогли ему? Если бы она не смешала, то не стала бы мне угрозой. Я бы просто ранил Сиреноголового. Мы бы его усыпили, подлечили и дело было бы сделано. Где они? Теперь все понятно. Сейчас только напишу папе записку и пойду лечить Сиреноголового. Главное не попасть Директору в руки. Папа, прости, что из-за меня тебя скорее всего уволят. Директор знает, что я освободил Лампоголовую. Я ухожу сиреноголовым, он теперь мой друг, отведу его в место, где ему не будет грозить опасность, а потом вернусь к бабушке, так что не переживай за меня, пока, удачи тебе с поиском новой работы. Оставлю тут, надеюсь он увидит мою записку. Вроде прибор немного зарядился, опасно дожидаться полной зарядки, они могут вернуться. Я уже тут, Гигантер. Держись, сейчас я тебя вылечу. Не бойся. Если переключить прибор в нужный режим, то он должен вылечить тебя. Не жить без моя. Слушай, сделаем так. Если получится вылечить тебя, то я попытаюсь вылечить лампоголовую. Давай? Давай. Ну вот, ты уже можешь ходить. Теперь попробуем проделать то же самое с твоей подругой. Уже почти весь заряд закончился. Все. Заряда больше нет. Мне очень жаль, что ничего не получилось. Давай, я отведу тебя в безопасное место, где тебя никто не тронет. Не жить без моя... Посмотри. Она жива. Моя. Как романтично. Что? Вы уволены? Нет. Это я сам увольняюсь. Вот увидите. Там вам будет хорошо. В лесу, где живет моя бабушка, есть огромная пещера в горе. Это место знаю только я. Там вы будете спокойно жить. А чтобы вам не было грустно, я буду навещать вас вместе со своими друзьями. Ты друг? Да, теперь мы друзья. Карпик ждет, карпик ждет. Давай не ленись, подпишись. Карпик ждет, карпик ждет. Да. yes, О да, детка.